Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, от члена Союза писателей России, участника военной операции в Сирии Николая Жукова. Пусть отношения непростые, но, как желает наш народ, через Атлантику Россия вам руку дружбы подает. Есть мнение русского собрата, что сорок пятый президент, Как он на Эльбе в сорок пятом Войне объявит свое нет. И помня дружбы той истоки, Понять политика умом, Что из-за Ближнего Востока Беда стучится в каждый дом. Вас обвинить в грехах пытались, Но выдержались молодцом, Чтоб победил республиканец Демократическим лицом. Порою шли, не зная брода, Не замедляя жизни бег, И человеком стали года. В наш двадцать первый бурный век Отрадно то, что рядом с вами Одна из лучших из землян Жена прекрасная Милани Из представительниц славян Дай бог Америке с Россией Снять в отношениях остроту Осуществить, дай бог вам силы Американскую мечту